Здравствуйте, народ Божий! Хочу с вами поделиться сегодня. Я назвал тему называется Сердце Отца. Вот, и, к сожалению, была такая сложная неделя. Я из конспекта успел набрать два предложения писания. Вот. Но ну, я думаю, если местописание есть, то остальное Бог приложит. Аминь, народ. Хочу с вами сегодня поделиться то, что у меня было на сердце. Итак, сначала я хочу, чтобы мы посмотрели на Бога, какой Он вообще есть, нельзя сказать такой огромный, всеобъемлющий, какой Он есть всесильный, какой Он есть могущественный. И нам легче сравнивать, когда мы что-то в физическом мире сравниваем с вами. И давайте сначала вот как-то представим Бога, представим вообще нашу вселенную, в которой там, миллиарды звезд, да, очень огромное расстояние, огромнейшее просто расстояние огромные объекты там в этой Вселенной. То есть наша Земля, она вообще микроскопическая по сравнению со всем остальными, даже наше Солнце микроскопическое, хотя оно в тысячи раз больше, чем Земля. И э, э, написано, что Бог это все держит в своей руке. Конечно, Он держит это не в физической руке, это образное, э, образное выражение но оно показывает нам, что Бог стоит выше всего этого, выше всей этой широкой вселенной, да, бесконечной. Вот. И наш Бог настолько большой, настолько могущественный, настолько всесильный и настолько любящий, потому что Бог есть полнота, наполняющая все во всем, и Он Сам есть полнота, и если мы, допустим, можем иметь какие-то качества, а других не иметь, то Бог имеет все качества в своей полноте, в своем совершенстве. И вот насколько Бог великий и могущественный, настолько Он и любящий. То есть я хочу вам сделать сравнение и поговорить о сердце Отца, о том, что у Бога есть сердце, и Библия нам говорит как раз о том, что больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источник жизни. Также Библия говорит о том, что у нас из сердца исходит, все исходит из нашего сердца, да, потому что это источник жизни. И мы как-то чувствуем, Наши, наши чувства, да, есть какие-то поверхностные чувства, а есть чувства, которые мы чувствуем глубоко. И один раз когда-то э -э у меня какой-то конфликт был с родителями, я пошел к лидеру и говорю, вот у меня конфликт такой. Он говорит, слушай, а я говорю, я не могу понять, вот ну, почему это происходит. Он говорит, э ты не поймешь, пока сам не станешь э в в родителям в, в роли родителя. Может быть, не физического, может быть, кого то духовного, да, но у тебя будут какие-то люди, которых, за которых ты будешь заботиться, которых ты будешь вести. Вот. Либо же физические дети. Да. И я думаю, почему Бог нам дал вообще детей вот растить. Да. И когда у меня родился ребенок, я стал как-то с другой стороны вообще смотреть на Бога, смотреть на его сердце. Вот. Я думаю, что Бог, наверное это сделал для того, чтобы мы лучше стали его понимать. И для того, чтобы мы... Э, вообще, как вот мне понравилось, как пастор сказал, что это физический мир, это все, здесь все создано для того, чтобы лучше понять духовный мир, чтобы мы поняли духовный мир, чтобы нас чему-то научить и как-то объяснить нам духовный мир. Да? Я думаю, что как раз дети... Э, это как, это как раз способ дать нам понять некоторые вещи, дать нам понять, прочувствовать некоторые вещи так, как чувствует Отец, так, как чувствует его сердце. И мне очень нравится... Вообще, когда мы читаем в Библии какие-то истории, мы так уже к ним привыкли, мы уже их перечитываем сотни раз... И первые разы, когда мы их читаем, мы там не до конца понимаем, что там вообще происходит, о чем. Вот. А потом уже так прочитываем, прочитываем и прочитываем. Но знаете, когда мы начинаем вдумываться вообще в судьбы этих людей, это были же реальные люди, это не вымысел. Вот. И они были такие, как мы. Вот. И Соломон говорит, нет ничего нового под солнцем. То есть ничего не меняется, сущность человеческая, она не меняется. Да, какие-то отношения между людьми, они не меняются, они как были тысячу лет, две тысячи, три тысячи лет назад, так и сейчас есть. И э, мы смотрим на этих людей, на эти судьбы, как-то прочитываем и не задумываемся. Но на самом деле э, то, что описано в Библии, там э, как бы это происходило, надо это прочувствовать, надо вот обращать на, на это внимание, на судьбы этих людей. И мне нравится одна история, это история про царя Давида, когда он не пошел на войну, да, увидел там Версавию, закрутил с ней роман, вот, а потом отправил еще и мужа на войну в самое такое пекло, сражение, чтобы он там погиб. То есть, говоря криминальным языком, это изнасилование и заказное убийство. И как бы это серьезный грех, да, и мы смотрим на то, что было дальше с Давидом, на то, что было, даже не на то, что было, а как, как дальше развивались события, и как Бог вот объяснял Давиду, да, как он поступил и что было. И вот в 12 главе дальше, когда все это случилось,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 пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, и за то, что сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафану Давид, «Ты тот человек». И смотрите, как Бог э, объяснил Давиду. Он дал слово пророку, послал пророка, пророк этот пришел и рассказывает Давиду историю. И эта история так тронула про эту овечку, она так тронула Давида, что он в сердцах э, разгневался и... В общем, какие-то чувства у него, да, что-то что прикоснулось к его сердцу, и у него в сердце там, и он в сердцах это сказал так, и Бог ему так показал, и дал это почувствовать. И когда пророк ему сказал, что это ты тот человек, Давид понял, что почувствовал Бог. И он потом покаялся, он сказал, «Господь, против тебя я согрешил, я тебя огорчил, это я так поступил» с твоим сердцем, что э, ты, ну, что тебя огорчил, что против тебя этот грех, и он покаялся, и пришло к нему покаяние. И мне очень нравится это местописание тем, что Бог на самом деле, э, насколько вот Он всемогущий, да, мы вначале говорили, настолько Он любящий, и настолько глубоко может чувствовать его сердце. И именно по этой причине он пошел на крест. И написано, что э, любовь Бога, она безмерная, невозможно ничем не измерить, не объяснить, невозможно. И я думаю, что нам нужно почаще задумываться над тем, как вообще чувствует Бог, как Он смотрит на нас и какое у Него сердце. И я думаю, что именно благодаря вот такому, не знаю даже, как это сердце назвать Бога, такое большое сердце огромное да ну в которое может все, все вообще вмещать это да все это прочувствовать все что он видит все как мы поступаем все что вообще здесь на земле происходит потому что когда Иисус сюда пришел он говорит я тут томлюсь мне тут томление то есть Бог пришел сюда в в эту плоть оделся чтобы прочувствовать это чтобы его какие-то э, да, что, э, э, чтобы его какие-то действия они не были э, вообще Бог сам ничего никогда вот от нас не требует или нам говорит не делать, чего он сам не прочувствовал если он говорит люби ближнего то он пришел сюда в плоть оделся и показал как это нужно делать и вот он сюда пришел с этим сердцем ходил здесь среди нас и он ходил тут не, не сейчас вот здесь, он ходил по пустыне босиком вообще босиком ходил. Мне понравилось, как пастор говорит, что э, мне жаловаться, если у меня, извините, даже туалет какой, а там раньше этого всего не было. Извините, но э, то есть Бог на самом деле пришел сюда и показал, показал эту любовь, явил эту любовь, и он сердцем сам здесь прочувствовал, он здесь был, он знает, как это. Поэтому он может и нам помочь, да, как написано. Вот, э, и вот я хочу, чтобы мы почаще как бы задумывались о том, что Бог это не просто, знаете, как мы уже привыкли какой-то там или какие-то правила, или э, да, э, ну, еще какие-то вещи религиозные, которые в религиозность нас заводят. А Бог, он, он именно живой, у Него есть сердце, и это сердце настолько глубокое, настолько огромное, настолько большое, что оно как Его могущество, которое управляет всем не только тут физическим миром, но и за, за, за пределами нашей нашей планеты. Там это такое сравнение, вот как бы, чтобы хотя бы немножко представлять. Вот. А, вообще, я вам советую почитать эту историю и посмотреть на это с точки зрения вот какие судьбы были, да, как это Бог чувствовал, как Он это Давиду объяснил. и... Ну вот я увидел это местописание, Бог мне показал, и я с вами хотел поделиться. Благословляю вас, народ, будьте благословенны.